биоэнергомассажер. И мы э, убедились, что э, когда эти пробки как бы пробиваются, то э, э, все органы э, получают как бы адекватное количество энергии, пробиваются пробки, органы лучше, фактически лучше работают. Энергия распределяется по всему организму, и мы вот чувствуем бодрость, и мы чувствуем улучшение состояния, но самое интересное, что после массажа нам уже дополнительно уже нужно будет меньше внутрь продукции, гораздо лучше работает. Вот поначалу, когда еще БЭМа не было, мы говорили, Очищаться обязательно. Допустим, лучше начинать с регуляции, потому что там будут идти очищение и питание. Все же работает на эти три действия жизнедеятельности. Меньше, меньше идет продукции, потому что поступает энергия равномерно и эффект быстрее. Ну и в конце концов на это как бы. И уже можно на семью больше купить, да, и самому вообще нужно с себя начинать. Да, потому что как в самолете мы при крушении должны на себя налить маску, а потом на ребенка, да? Чтобы помочь. И чтобы кому-то помочь, и самому нужно быть убедительно, как бы здоровым, да? Вот, а то, что он заменяет шесть видов массажа. Вы знаете, как приходили, иногда, значит, зазывали массажистов. Первое, что любой массажист, руками, которые работают, говорит, человеческую руку тепло ничем не заменить. А когда все-таки начинают пробовать работать с массажером, тогда уже не все сразу, конечно, а некоторые, нет, нет, не надо. Но кто начинает работать, они потом честно признаются. Он говорит, за рабочий день троих про массажируешь как следует, да? Не просто там да, поглаживание, как на пляжах один массаж а этим деткам, лишь бы их гладили. А настоящий массаж, он под крикаином идет. Это я так называю, обезболивание под крикаином И говорят, что после третьего пациента они уже обессилены, и там уже халтурка идет. А с массажером они могут полноценно принять большее количество из меньшей усталости, Убедились, успешно работают, открывают кабинеты и очереди сидят. Замечательно все. Но нужно помнить все-таки о противопоказаниях. Значит, если все-таки даже доброкачественное, то есть о себе нужно много знать. И особенно это... Нужно знать даже про доброкачественные опухоли. Это противопоказания. Ну, там туберкулез, острые, уже инфекционные, как я говорила, острые процессы. Но в ряде случаев все-таки, там липомы у некоторых уходили, все-таки это ну жировик, не такая опасная, как бы доброкачественная опухоль. Единственное, что жировики резать не нужно, я вам скажу, что многие э, улучшили свое состояние, ушли жировики даже на приеме наших продукции, потому что улучшаются все обменные процессы, и естественно организм останавливается, я уже некий как бы механизм вам уже рассказала, да, то есть убедились. Да, замечательно, ну, нужно давление померить, нужно человека честно расспросить о его болячках. И, конечно, пользоваться этим массажером, несмотря на то, что официально, что наша продукция, но ну, это просто общее такое навады, и оно перенесли, естественно, на нашу продукцию. Им там не докажут, что это биорегуляторы, но по законам европейскими в российской федерации нельзя детям до да, подросткового возраста а мы же на картицепсовой продукции спасали совершенно новорожденных детей вот Был уже 20 лет назад такой грипп поражал детей высыпали герпес зостер тяжелые были и взрослых тяжелые а этот опоясывающий лиша, это герпес зостер да, если появится, то это годами может длиться. Вы знаете, на нашей китайской хорошо звучит, на нашей китайской продукции очень многие прекрасно оздоравливались и избавлялись от многих проблем. Но поскольку я человек осторожный, мне уже сегодня так быстренько вопрос задавали, что могут быть резкие реакции к тому, что в принципе, это для оздоровления на условно здоровый организм. Да? Но э, тут нужно уже прислушиваться. Можно либо, вот когда мы по точкам да, там проходим. Э, ну, на, я, например, первый раз по этим точкам себя довела до цифры 37. Первый массаж. У нас нижнем Нижнем Новгороде, она даже старше меня, она называет меня младшей сестрой, она полтора года старше Марина Медведева, пристала ко мне ложись. А я уже отработала нижние ноги, спала, утром мне на поезд, там на скоростной, ложись. И она как начала ходить по мне. И значит, а потом, давай же я на этих точках сама уже. Ну, когда я до не довела, она говорит, Прекращай баловаться, у меня уже перчатки пробивать. Я же знаю, что тебе перчатки уже нужно менять. Не должно пробивать, да? Но я вам скажу, она час меня так отходила. Я, конечно, не скажу, что приятная, но боль во всем деле. Я еще неделю чувствовала. Вот, Но я как бантик моталась, как мотылек. Мне самой некогда. Я, правда, это учебу прошла, даже по первому курсу. Но ну, экзамены не сдала. Спасибо. Я вот, мне надо убедиться. Что касается реакций, они на нашу продукцию, я вам про линжи рассказала сразу две, и была бешеная как бы, реакция. Люди даже хороших реакций пугаются. Да? То есть второй раз мне Марина Медведева Говорит, пока там еще придет этот, у меня уже есть их кожаный этот чемоданчик, да, четыре массажера я в Германию не могу никак передать из вот этого вот, да, пандемия. Но у меня племянница заинтересовалась бывший инженер. То есть я о продукции в разных ракурсах и о ТКМ, ну, 25 часов в сутки могу рассказывать. Мне это это больше мотивация, да? Дело в том, что еще даже когда мой прыжок показывает, мне-то это уже видео надоело, я уже думаю, что бы еще такое отмочить. Да, возраст, еще только зрелость, еще старости, нет? До ста лет. Но наша сегодняшняя встреча – это скорее мотивация. Мне многие говорят, что вот после перерыва люди соскучились, я уже побывал в нескольких городах, даже во время карантина, и как-то, в общем, говорят, что ладно, там тонкости мы почитаем, походим на занятия, но после вот встречи со мной, отзывы, что народ активнее стал заниматься своим здоровьем, а многие новенькие, скажем, открыли Иваново, город Невест. И там уже люди были как бы готовы, но они потребовали. Вы нам пришлите специалиста. И э, когда я приехала, все рассказала, как бы. Ну, у меня честные глаза. Ну, впала в детство с ресницами, ладно. но мне это удобно в командировке, да? Но они сказали, вот теперь нам понятно, и уже готовые люди, это не моя заслуга, их подготовили. Но это была вот так капелька, да, вот тот биорегулятор, который сподвих, и там сразу несколько десятков человек подписались. Они были уже готовы. Поэтому я так понимаю, но даже пришлось мне по Инстаграму потом были... Отзывы, ну там где-то около 700 человек связывались, да, я рассказывала и по виду, и еще, ну такие вот, и по телефону, да, есть, я его номер не помню, есть этот телефон, горячая линия, это МТС, МТСовский, надежный, у меня 15-летней давности, я его трактор называю, упадет, рассыпется, они говорят, я соберу в кучку, и он работает, да. Этот без конца нужно заряжать смартфоны, либо раздвигаешь этот зеленый шарик, плюнешь и перезваниваешь по-другому. Значит, в представительствах горячая линия есть. Старайтесь в четверг с 12 до 6 по Москве, но честно я вам скажу, отвечаю всем. И в другие дни, если что-то срочное, ну бывает срочное, и я предупреждаю, мы ничего не лечим, мы оздоравливаем организм который способен справиться с очень многими бедами. И можно жить радостной, полноценной жизнью и приложить свои усилия. Ну, как одна из лидеров в Казани сказала, лучше свои эти свежие силы приложить и зарабатывать у нас в компании, потому что это можно хорошо зарабатывать. На благородном деле говорить, э характеризовать более-менее классифицированно, убедительно продукцию, помогать человеку оздоровиться. Да? Но можно и других в любой области, там, что по силам. Но всегда, когда они есть, и всегда можно приложить для собственного блага. Вот я очень рада встрече с вами, давно не виделась. Я теперь знаю, что я приеду и буду выбирать, ну, по дням кого сколько буду жить, да, накормят, напоят, укроют, да, но пока еще сопровождение вообще-то не нужно.